Доброе утро вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада: это напишет, не напишет, позвонит, не позвонит. Разложу 9 позиций. Выберите ту, которая именно прям вот. Выберите человек сначала. На кого вы будете загадывать по тому же позицию? Какая позиция будет именно охарактеризовывать этого человека? Даже если вы сами интересными вещами такими же занимаетесь. На второй куку. <сюх> Ладно, напишет, не напишет, позвонит, не позвонит. Так, первый вариант. Первый вариант, напишет, не напишет. Первый вариант. Здесь человечек напишет, не напишет. Позвонит, не позвонит. Второй вариант, напишет, не напишет, позвонит, не позвонит. Тут третий сразу подоспел. Так, четвертый напишет, не напишет. Потом. Четвертый. Давайте красивенько, чтобы было. Прям приятненько. Напишет, не напишет, позвонит, не позвонит. Давайте пятый. И шестой. Угу. Напишет, не напишет. Седьмой. А, и восьмой. Восьмой, да вот он. И девятый сверху. Ну давайте, девять позиций. Выбирайте, ставьте на паузу. Сейчас уберу ручонки ставьте на паузу смотрите не, не, не еще ща подожди красивый должен геометрично нормально вот пойдет потянет поэтому вот э, понятно так все я думаю все все решили для себя как чем давайте погнали первый у нас первый Шестерка же. Прям внушает некую надежду. Да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, по своим желаниям, по своим хотениям, потому что надо, потому что хочется, а потому, что у кого-то не может. Поэтому здесь, да, здесь может. Возможно, по каким-то личным, кстати, вопросам, если вы на какого-то босса загадывали, по каким-то личным вопросам будете нужны. Возможно, по семейным каким-то также обстоятельствам. То есть здесь напишет, позвонит: да, да, да. Какая-то здесь есть такая не некоторая инициатива, прям очень сильно конкретная. Поэтому вот, погнали дальше. Погнали дальше. Второй вариант. Второй вариант. Ну а вдруг вы еще раз будете смотреть, поэтому я откладываю. Первый, вторую, третий, четвертую, Чтобы не пудрить вам мозги какие-то. Давайте. Страшный суд у нас. Страшный суд восьмерка девятка если вы ожидаете сложная позиция в трактовке честно говоря, Тут чаша иногда показывает, надо. Да. Ну то есть даст весточку, даст о себе знать. Да и страшные суды, и восьмерка пентаклей. Не смущает тут девятка мечей с королевой чаш. Вот что не смущает. Оправдаются ли тут женские грезы? Я вот к чему. Дайте-ка подумать. Тут как вот понимаете, тут больше позиция не о том, что напишет, не напишет, а оправдаются ли ваши ожидания, либо нет, по поводу этого человека. А это странная позиция. Возможно, просто здесь как и не напишет, и в принципе вы просто будете как-то даже не ожидать, что этот человек даже и не напишет. Здесь вот именно вот как-то... Hey, <laughs> hmm Здесь возможность написания по отношению к вам здесь очень большая, есть такая вероятность, да, здесь есть некое движение в сторону вас, возможно даже встреча, но дело в том, что здесь есть какие-то некие страхи и опасения, даже если человек вам напишет, то вы, возможно, просто не отпустите немножечко какую-то такую ситуацию, даже если и напишет. То есть вот я бы немножко сказала в таком каком-то контексте. Да, много вероятно, что человек вам напишет, даст о себе знать, наконец-таки ура, да. Но дело в том, что это не успокоит все равно как-то вашу как будто душу. Возможно, просто не успокоит тем, что вы ожидаете одного, а будет немножко текст иначе. Поэтому, дорогие мои, ну здесь немножко такая тяжеленькая позиция. Здесь как вероятность, да. Но как будто вы от этого не вам не будет, просто от этого легче. Да, поэтому все, дорогие мои, я вот бы сказала больше: вот в каком-то таком контексте, да, очень много вероятно, что вам человек напишет, даст о себе знать, но вы как не успокоитесь все равно от этого а по-другому я прям не могу сказать больше. Возможно, даже встреча будет. Либо встретитесь раньше, чем напишут. То есть здесь тоже может проиграться, но вот здесь, вот по, по ну. Пожалуйста, поосторожнее, если вы загадываете эту позицию для тех, кто очень сильно долго ждет. Я вот к чему. Потому что здесь могут как не отыграться эти именно долго, долгожданные моменты и надежды, могут не отыграться, поэтому, чтобы не, чтобы не рушить и не обнадеживать, я вот говорю как есть. Много вероятно, что человек вам напишет, но от этого как будто не будет очень сильно спокойно. Поэтому как-то так. Давайте дальше. Третий вариант. Здравствуйте. У нас тройка чаш. Троечка чаш. И человек может сделать к вам некий выпад. Вот да. Здесь я бы сказала немножко даже больше, чем просто напишет, возможно, некий выпад в вашу сторону сделать. Ну именно как слово выпад прям очень хорошо сильно характеризовано здесь этим моментом. Да, здесь есть какое-то даже, возможно, некоторое движение в вашу сторону. Все равно. Возможно, поздравят тоже очень сильно. Но здесь очень хорошая вероятность того, что отпишется, откликнется, сделать некий выход по отношению к вам. Но если вы очень сильно дороги человеку, давайте так, потому что здесь обязаны быть очень сильно дороги. Здесь как-то по-другому никак не получится. Я надеюсь, вы другого для себя человека загадали, потому что здесь вот именно напишут только тем, кто ему очень сильно дорог. М -м да, возможно, безраздельно как-то чувствуется некое, возможно, к вам чувство малодушия какого-либо. Может, к вам относится как по-детски. либо очень сильно тепло, то напишет. Если нет, то если нет и как-то нет, то вот не уверен, что напишет, честно. Тут, бы я бы сказала со знаком какой-то если. Даже при таких, при такого сочетания карт, потому что здесь очень сильно некая топорность сочетания. То есть, да, позитивные, да, хорошие, но там двойка жезлов, что в принципе напрягает перед тем, чтобы сказать как-то да либо нет. Все равно это двойка, это двойственность. Поэтому я бы сказала только в том случае, если вы дорогий человек. Дальше. А если он написал ⁇ я дорога ну... ⁇ ну, значит, да. А, десятка мечей, ну, нет, дорогие мои, но давайте десятка мечей, ну, ч ⁇ ну... ну... Кстати, здесь могут люди уже контактировать, причем, я бы сказала, но ну, на каких-то не очень дружеских моментах жизни. Ладненько. В принципе, здесь побольше сути. Э, контакти... Возможно, человек контактирует с кем-то, с кем ему любимый дорог, какой, с какой-то некой женщиной, но здесь больше как все-таки нет. Здесь также как позиция с любимым и дорогим человеком, как и в другой, прям предыдущий здесь вот больше нет чем какой-то да нет здесь больше не откликнется но если вы очень человеку не безразличны причем человек должен вас очень сильно любить и души не чаять вот возможно человек сейчас в таких отношениях что в ком-то души не чает а вот здесь короче как-то так и я забрала десятку мечей с собой да забрала с собой, она надо оставить. Оставим эту десятку мечей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал? У нас 4, 5, пятый вариант. Рыцарь-чаш у нас, рыцарь-чаш. А вот здесь большая вероятность и возможность, что возможно напишут. Вот здесь возможно. Здесь, возможно, точно не могу сказать даже даже при таком условии. Здесь, возможно, напишут, возможно, даст о себе знать. Но здесь рыцарь-чаш, это понятно, да, то есть рыцари все дела прискакал, приехал, далась я знать. О но здесь двоечка пентакли, вот, понимаете, двоечка. А возможно так, а возможно и так, а возможно и то и другое. То есть но здесь как возможность такая вот тут русалка очень сильно интересна. Она вот, вот эти два шарика, а как возможно, а возможно он даже приедет, а возможно не приедет. И вот именно рыцари, и чаш как бы говорит больше, конечно же, в состоянии да, чем нежели какое-то нет. Но все-таки такая такая возможность, возможно. Вот такая позиция такая легенькая и непринужденная, что в принципе говорит о возможности. Но это не, не факт, но это не точно. Вот тут вот, как вот в рекламе. Поэтому, дорогие мои, ну вот такая такая большая позиция. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал шестой вариант, шестой восьмерка жезлов. Ну да, здесь я очень сильно, да, по восьмеркам жезлов. Но, ну, возможно, даже столкнетесь, ну, даже до такой степени. То есть восьмерка жезлов обычно говорит туда. Но здесь у нас пятерочка мечей, восьмерка чаш, что говорит, а вот со самой полная, да. Поэтому, дорогие мои, вот как-то, а возможно, все это просто мимо и мимо вас пройдет я бы сказала, здесь такая позиция, да. Здесь у нас подтверждение пятерочка мечей, восьмерка, девятка, десятка жезлов и девяточка пентаклей. Возможно, до вас никак уже не дозвонится. Либо, возможно, кто-то заблочен, либо заблокирован, или кто-то обойден чем-либо. Здесь я бы сказала, а возможно, кто-то уже в ЧС тут поставил, и просто тут нет возможности. Но здесь вот какая-то такая вот, вот, вот... Восьмерка жезлов обычно говорит на «да». Всегда. Ну, вот здесь, возможно, просто нету возможности, либо не сейчас, либо не в данный момент, не в ближайшее время, либо не на тот срок, который вы загадали, но вот не могу сказать, что здесь напишут. Но, как такая вероятность, очень сильно мала. Очень. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как то Возможно, тут уже заплочен, заблокирован Кто-то отошел, кто-то ушел И кто-то просто ждет разбитого корыта Я бы не то, что не советовала Ну, ждите, если хотите Но я особо такого тут не вижу Как Может, сообщение не дойдет Либо еще как-то Ну, как-то вот здесь вот Может, пора кого-то разблокировать, не знаю Ну, здесь как-то как все мимо, вот, знаешь Ладно, давайте Шестая, седьмая, седьмая позиция Здравствуйте, Луна Луна. О чем у нас говорит Луна, дорогие? Ну, хренушки, да, обычно? <laughs> обычно хренушки, обычно непонятные и тому подобное. Если очень вы надобный человеку, дорогие мои. Ой, а если тут человек дает любитель совета, то здесь может дать совет и может даже навязаться. Вот здесь, если человек, человек может здесь написать, но только при э, таком случае, что он может даже навязаться на какие-то вещи, дать вам совет, наставлять вас, говорить свое мнение, говорить о себе. Вот здесь может написать, но только со своими личными потребностями в отношениях с вами. Да. Здесь возможность очень хорошая, но только если надо. Но здесь ему может просто попасть на те девчонки, либо те мужчины, которые, в принципе, ну, не уверены в партнере, кстати, либо непонятки какие-то с человеком. Здесь, поэтому, я думаю, луна, в принципе, и выпала. Возможно, вы не совсем далеко не понимаете, почему не пишут, либо почему пишут наоборот. Но вот здесь вот какой-то такой. Надо человеку, напишут вот здесь. Если ему не надо, то здесь... Все равно человек может даже написать, если Ну, да, ну, ну, это здесь большие чувства. Если вы большие чувства и большие-большие эмоции у него испытываете. А почему? Потому что это по-другому никак. То тогда, все-таки, да. Здесь нужна личная какая-то выгода у человека, чтобы вам написать. Вы Высорям бы за такие прогнозы. Ну, давайте дальше. Дурак! Здравствуйте, кто выбрал 8 и солнце. Просто выпало дурак, солнце и считай, как хочешь. Для кого счастье, чтобы он написал, то напишет. Для кого счастье, чтобы его вообще не было в вашей жизни, либо ее не было в вашей жизни, то не напишет. Дорогие мои, здесь в любом случае какой-то счастливый нить происходит. Да. А, здесь, а вот здесь огорошит, здесь позиция огорошит. Огорошение никакого-то счастья. Дорогие мои, Но здесь по итогу... Тут уже что-то выбрал, что ли, в этой позиции, уже для себя по отношению с вами, либо вы уже все выбрали и все решили как уже сделан какое-то решение, сделан какой-то выбор. Нету какого-то пути назад. Дорогие мои, здесь могут и загадать такой вариант, что, в принципе, не напишет, и а слава богу. На полном серьезе здесь может такое, что вот И хорошо что-нибудь! А, Господи, пошел он! Э, за яблоками влез для меня. Кто-то здесь, в принципе, будет не ожидать, что человек как бы напишет. Но здесь некое присутствует, некое счастье, но оно. Возможно, вы уже переписываетесь с этим человеком в принципе, возможно, какая-то не переписка какая-то, а потом вдруг переписка. То есть здесь какой-то такой вариант. Но здесь уже как ставки сделаны, уже колесо прокручено. То есть уже что-то здесь решено. Поэтому присутствует некоторое счастье. Поэтому я и говорю, кто-то здесь может уже решить, что и слава богу мы не с ним. И слава Богу, что он мне не напишет. Либо наоборот, я его очень сильно жду, и я очень сильно решилась наконец-таки в ее сторону пойти. Здесь какое-то счастье, здесь, нам, здесь вне зависимости от того, он напишет не напишет, здесь присутствует некое счастье в любом раскладе, будь-то объявится, будь-то не объявится. Но для вас, возможно, это будет являться шоком, либо вы этого ожидать не будете от этого человека. Потому что здесь, здесь уже сделано некое решение. Здесь уже, здесь уже кто-то заглавенствовал какой-то ситуации. Здесь уже все решено. Если у вас непонятные отношения, то это не эта позиция, кстати. Странненько. Давайте дальше. Девятая. Здравствуйте. Троечка мечей. Троечка мечей тройка мечей, восьмерка чаш. неудовлетворение, неудовлетворение в отношениях здесь вообще в этой позиции. то есть если вы ждете, что напишет, не напишет. если вы ждете, что не напишет, напишет, дорогие мои. ну вот здесь вот тройка мечей и восьмерка чаш. но ну, может быть кто-то уже расстался, кто-то уже там покоробился и главное, чтобы он не выходил из зоны моего сердца. зачем оно мне надо здесь принципе такое какое-то поведение так какое то поведение будет соответствовать этому то есть человек специально ну не то что специально сделает а человек тогда напишет но при этом вы уже от него отказались то есть вот здесь именно позиция та которая не если вы ждете то не не ждите пожалуйста если вы но ну, это ваш конечно же дело если вы ждете что не напишет то возможно какое-то написание то есть вот здесь вот вот Палка о двух концах именно вот таких, дорогие мои. Ну, такая, возможно, не особо приятная для кого-то палка, но вот как-то как так. Поэтому вот здесь есть некое просто ощущение неудовлетворения по поводу загадного человека. Это однозначно. Вот, короче, как-то так. Поэтому, дорогие мои, ну вот вот вот девятая, конечно, мне немножечко так сомнение немножко втянула. Ну, больше как нет. Ну, а если вы правда бежите от этого человека, то, возможно, как и тогда и напишут. Вот, короче, как-то так Поэтому, дорогие мои, спасибо вам За то, что вы досмотрели до конца Поставьте там комментарий Какой-нибудь свой, а чё, как и проигралось Потом э, Ставим лайк э, И обязательно колокольчик, чтобы не пропустить Следующие стримы и видео Вообще э, Подписывайтесь на спонсорство, дабы задавать Какие-то свои темы на стриме Которые вас очень сильно волнуют Поэтому желаю вам всего самого наилучшего И пока-пока